Перетель, а, чувак, буква В, буква В, чувак возле вертика прям стою. В. Да мы задержали тут родового, поэтому мы, дай, на пересеку, у нас на били, тут есть, стоит.